Не только общность интересов, но даже языка. Например, на сахар по-украински цукор, а по-немецки цукер, дер цукер. Конечно, некоторые дер существуют, но в основном. Приказ гласит, за каждого убитого и раненного немца будут немедленно расстреляны первые попавшиеся десять местных солдат или жителей. Совершенно справедливо. Они выписали из Германии специально для духовенства шесть вагонов шелка. Mm -hmm. Ach, как жаль, как жаль, что я не знаю немецкого языка. Это не так сложно. Изучить язык вашей страны значительно сложнее. Да. Спасибо. Господин майор, я хотел вам предложить для специальных заданий несколько способных офицеров. Думаю, что в трудной работе по расчистке тыла вам очень пригодятся люди, знающие язык, правы и обычаи украинской деревни. Я вам буду очень благодарен, господин министр. Господин Гурпов, что прикажется, господин министр? Познакомьтесь, Гурпов. Я не дипломат, ваше что я солдат. Мне не улыбается возиться с этими куклами. Я считаю, что гораздо проще назначить туда германского генерала-губернатора. Не сразу, генерал, не сразу. Здесь присутствуют иностранные журналисты. Германское командование считает, что было бы очень хорошо, если бы их приветствовала делегация хлеборогов. Какое упущало. Что же Не беспокойтесь, сейчас организм. Менит за беспокойство, может, вы знаете, где нам найти, как он нигде из лавы. Скажите, будьте добры, может, вы знаете. Вот, чтобы найти вот этого нигде из лавы. Где его будешь убивать? Скажите, пожалуйста, может, вы знаете, где нам найти? Фу! Что за народ такой, где-то свежая. We're <murs> going. Where are you, Your Lord? Where are you? Where are you, Your Lord? Where Your Lord? Go Может, может, может все будет. Все будет. О, речи думает, а то забудешься. всё. забуду. Выдумали тоже. Скорей, скорей, скорей. Делегация хлеборобов просит германское командование принять ее. Простите. Делегацию, капитан. Давай, давай, давай. Так вот, украинские хлеборобы приветствуют германскую армию. Они очень рады видеть вас на Украине, просят вас восстановить собственность и от всего сердца принять хлеб соль. И от чистого сердца принять хлеб соль. На! Это правда меньше, чем один миллион тонн. Передать леворовам, что немецкая команда стреляет все от него чтобы навести на Украине порядок и восстановить частный собственность. Uh -huh. Очень приятно. <laughs> <laughs> <laughs> Сначала испугались, думаем, куда он нас тянет, может в тюрьму, а может еще куда еще хуже. Вы не беспокойтесь ничего, это только так разговор идет, то немцы немцы, а они ничего хорошие не. А вы, знаете, целый день по городу ходили и искали такого как вы, мы и еще Дело у нас к вам, ваши солдаты были у нас. Хоришка. хлеб забрали, а вместо денег расписки. А вместо денег расписки. Что вы смыкаете? Смыкаюсь мыка, сатана. Смыка. Так вот, мы курешковские и просим вас. Установите ваше высокоблагородие собственность. Уплатите породист. Уплатите. Так вы, значит, надеемся, ваше благородие. Hey! Бежал он. Вон он идет голову опустить. Ага. Идешь кузнец. Идешь кузнецуя. Вот вам. Не назад. Девчата, не напугайте Конечь! Хай прохолонуть! Ну так. Опустите винтовки. Не понимаешь? Так. Ну вот, почитайте, поймете. Ох, беда мне с вами. Дайте дорогу, товарищ. А идут. Идти. Идти. Идти. Идти. Идти. В этой компании в стебеде стараться Министерство, ваше распоряжение, мое. Очень. Вы принадлежите какой-нибудь партии, господин Гурковский? Я рационал-демократ. У вас военное образование? Нет, медицинское. Ах, вы доктор? Доктора, я себя считать не могу. Я ушел с третьего курса медицинского факультета. О, для наших целей это вполне достаточно. Стаб германского командования намерен дать вам чрезвычайно серьезное задание. Для этой цели вам придется на длительное время расстаться с вашей великолепной формой. такой ты, товарищ Чубенко. Дед меня найти тебя, товарищ Чубенко. Да, дорогой человек. Пять тысяч. Пять тысяч за такого человека. Если бы у меня были деньги, да я бы десять тысяч. Я бы все. Все, что у меня было бы отдал, чтобы только встретиться с ним. Бадин ты хлопцы. Что вы прицепились, до меня? Ничего. Так, хожу по улице, все думаю, думаю. Думаю, думаю. А уйдите с тобой до дома или думайте? Что ж тут думать? Дома у меня нет. Немцы хату сожгли. Все сожгли. Пиши. Вот Только бутылку йоду оставили. Ну, порошки там всякие порезли. Что ж мы так и будем? Вечер я. Вечер? Вечер. Ах ты ж Господи! И такого образованного человека по свиту пустили. Вот у нас все село тиху лежит. Привет. А если бы был вечер, так мы бьем за лекарство и сало, и лузей, и кури. А звитки же вы сами? Хорошие село, мы вам и хату начнем. Доброе. Я приду до вас в рычаг. А по-моему пять тысяч мало. Недооцениваясь эти господа товарищ Стюбен. Будем надеяться на байет. Давай тебе. Да надо будет постараться. Время. Нет еще. рандеву повстанческого комитета Щубенко при нашем участии настолько редкая штука, что надо захватить их все. А двое еще не пришло. Ты говорила, что эти места безлюдны? Видите на той стене тень? Один выход. Есть? Есть. Разве? О <музыка> встрече повстанческого комитета с нами знали только присутствующие здесь. Живем. Являю на весь мир. Краса и гордость Донбасса, Командир шахтеров Чупенко Упал в могилу. И вы, вы все знаете, Что, умирая, он кричал да здравствует революция и мой железный шахтерский пол. И мы никогда не забудем эти слова. Смирно, товарищи шахтер, Смирно пролетарии Донбасса не будет плакать, не служит оружием, краса и гордость революции. Железный шахтерский полк товарища Чебенко. Вечная... Вечная память. Опустить винтовки! Салютов не будет. Салюты будут там, по врагам. Вы Чубенко? Развяжите мне руки. Отвечайте. Вы Чубенков? Да, я Чубенко. Вы военник? Я Сталевар Юзовского завода. Знаете Юзов... Вы большевик? Большевик? Полевой суд повесит я. Я царь два раза вешать собирался. Бандит. А вот бандитами мы называем тех, кто грабит нашу страну. <связь> Чего опция <ты> так рассердился? И <связь> Валерич! сорвался где-то с не наших гор. Вот заверуха какая. Я весь того, чтобы указать вам, что обязательства данные вами, господа, не выполняются. Задитесь, кстати. Простите, Ваш посадительство, но банды Чубенко мутят крестьян. Они отказываются сдавать хлеб из скот. Чубенко мертв. А его пол? Разве эта банда еще существует? По последним сведениям, пол Чубенко скрывается в лесах, не принимая боя. Леса кишат партизанами. Пол непрерывно пополняется. Сегодня в 7 часов утра мужики села Хорошко напали на наш отряд, сопровождавший хлебный воз. Отряд уничтожен, хлеб разграблен. Селе сравнят с землей, каждого десятого расстрелять. Слушай, ваш происходитель. <музыка> Herr Oberst, unsere Patrouille hat eine Bande festgenommen. Здравия желаю, ваше благородие. Ах, ти? Яким ли доля, скоришок. Ach, панцист. Куда идете? К себе домой в русский город. А зачем ходите в района железнодорога? А так короче путь. Захождение в зону железнодороги... Расстрелять. За короткую путь. Ну вот тебе и раз. Да если бы мы знали, мы бы за 40 хверстий ебуш. Ницвай, Ферпичмах. Як ты так, Ферпишмах, ваше высокоблагородие? Их дети дома ждут, дети. А, у них дети дома. А, дети, дребленьки. А, ну, и... тогда. Эр вот после вам. а то есть сильно купа. И все дребни я город. У Петра п'ятого, а Ивана скоро восьмеро будет. А, хорошо, хорошо, поверим. Это твои хорошки, да? Ты наши хуйские. Красивое цело. Да. Хорошее село. Всем, что сделает гарманская армия, если народ будет бунтовать. Слышишь? Слышу. Расскажу. Расскажу. Подтягаюсь тобі, Петер, и тобі, Иван, родную землю целую. Такий свет солнца, бачити был убивать ему немцев, убивать ему пани чтобы привели их на нашу землю. Дети вашими присяганьям. Революции присяганьям. здоровье, товарищ Бенко. Это сын мой, Иван. С войны вернулся. У меня и другой сын есть, Оверко. Тоже хлопец хоть куда. Откуда знаешь меня? Человек-то известный. Пять тысяч ненца тебе дают. Да что ж, распохотеть собрался. Я минер в Керчи, своими руками по приказу товарища Ленина флот топил. Прости, друг. Садись. Отложись. Ух, все. Забыл. Ничего, ничего. А почему вы с оружием? Ведьман Украину под германскую губернию отдал. Хотим обратно забрать. Просим тебя, товарищ Чепенко, быть нашим командиром. Просим. Хорошо. Согласен. Мирно. Больно. Ну а много ли вас? 20 -20. 20 -20! 20 -20. 20 -20. Оружие есть? О -о -о! Да. Как сказать? В народе родине враг, ничего на свете нет ценнее, чем оружие. Ни одна душа не должна знать, где спрятано оружие. Вот соберем силы, тогда оно скажет немцам речь от имени украинского народа. Пока оно молчать будет, а и я. Ах ты! Старая гвардия, ну. какая там гвардия в 70 лет? Вот вы гвардия. А к тебе, сынок, Оксана с каменных брат приезжала. А вы, мама, ее отдали турецкую жанру? Вот. К лесу ей. Вот и женился бы. Женюсь, мама. Вот только сваты от немцев в лесу попрятались. Иду! Немецкого командования. Точка. Я вас прошу. Вы... Воинской поезд номер 6. Я пустил под откос. Вот здорово. Точка. Командир Чубенко. Пиши, пиши, пиши, пиши и меня подпиши. Не надо. Ты думаешь, я хвастаюсь? Немцы в районе крушения села могут выжить, понял? Понял. Что ты понял? Товарищ Шубенко, ну? возьмите меня с собой. Таких не принимаю. Иван, не принимаем? Нет. Почему? Умыться надо. Едем. <смех> Пиши! Правление юго-западных железных дорог. Не желаю вам больше служить. Ухожу в Шубенко, ламповщик, зяба, Шенфель. Налетел это он, как орел. Води, поверь, с ним чурой под откос. Второй верь старомашками, третий прямо кашу с немцами сделал, ты бил вором. Отдай ему Бог здоровья. А потом телеграмму их нему царю дал. Ждите, Чубенков, гости себе, Ваше Величество. Вот сатана! Ой, что? сюда идет? А в вружье! Товарищ Шубенко! Товарищ Шубенко! Здравия желаю, товарищ Шубенко! Каким не дойдет, Партизанами! Партизаны Скажу вам великие слова, вот революции есть война. Это единственная, законная, правомерная, справедливая, действительно великая война из всех войн, какие знает история. Это слова товарища Ленина. Старые металлурги говорят, сталь варить, что жизнь прожить, и тяжело, и страшно, и конец то Мы шварим не сталь, а революцию, и как жарко надо нагреть печи, и какими надо быть мастерами, чтобы получить лавку и вылить ее в прекрасную форму. И будет тогда у нас стальное государство, пролетарская крепость. А нам, рядовым бойцам, нужно любить революцию, будущее больше всего на свете. И отдавать за нее жизнь. И отдадим! Ты, немцы! Много! Стой! Стой! Иди сюда. Сколько ты там видел? Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Несметно! Насколько все-таки? Море! Море! Ну вот нас сто человек. Немцев больше, чем нас? Больше! А во сколько раз? Раз в тысячу больше. Тысячу. Без наказа не стрелять. Если отряд очень большой, пропустим. Айда! Я думаю, это был случайный, одиночный выстрел. Кто стрелял? Он стрелял. Он стрелял. А ты при нем кто? Я при нем я. Ты зачем немцам сигнал подал? Я сигнала никакого не давал. Я лежал тихо и не дыша только сердце стучало. Так, говоришь, не стерпело сердце? Стерпело, товарищ Чубенко. Ей-богу, стерпело. Только вот Фельшер, Фельшер на меня споткнулся, оно и выстрелило. А ну-ка, расскажи, как ты споткнулся. Это должно быть от волнения, товарищ Чубенко. У меня так. пульт сильно бился. Вот. Я думаю, что он меня не расстрелял, потому что я у них единственный фельдшер. А в отряде... Я вам должен сделать замечание, господин Горковский. Это неосторожно, проходите к нам. Не беспокойтесь. Они меня сами отослали. За лекарством. В отряде у них появились случаи тифа. Тифа? О, это хорошо. Это очень хорошо. Тем более, что от моих лекарств не прекратится эпидемия. Доброго здоровья. Нет, нет, спрашивай оружие, это друзья. Познакомьтесь. Что, похоже на комиссара? Очень. Харунжий половец. И фамилия у вас? По грязи Чубенко есть матрос, Половец. Иван? Да. А вы его знаете? Знаю. <adjusting> не очень стыдно, но это мой родной брат. Ой-ой-ой-ой. <ц reaction> Много лет мы с ним не виделись. Gecelden, но ничего, встретимся. Я могу получить знамя, господин полковник. Пролетари всех yeah. краин една Мне что-то хочется все время. Что бы это значило, фельдшер, что так хочется пить? А в голове целый мартен худит. Да у вас тиф, товарищ Чубенко. на -то свою голову. Передавайте кому-нибудь команду, а сами ложитесь. Ты у меня ляжешь. С коня я не сойду. А тебе приказываю молчать. Моя стуколка найдет пяску в любой дуб. Что ж ты, Зяма, приумолк. Спой. Ой, полевой ветер А у чубяка степняк. Да и все мы гости недолгие на этом свете, если так пользу будем шататься. Отдохнул малости хорошо. Коня, Ты бы на подводу пока, товарищ тебе. Коня! Контузия у меня была. Голова закружилась. Безусловно, Надо спасать товарища Чубенко! У меня нет медикаментов! Он погибнет в лесу! Ты погоди, фельдшер. Ты погоди, фельдшер. Нельзя выходить из леса. Я говорю, как медик. Не верите? Учите сами, Чубенко. Выходят, мы с Нельзя выходить из леса! Мы пойдем по пути товарища Чубенко на соединение с отрядом Сербова. Уже так зашли на край света. Нам далеко уходить от своего села ни к чему. Правильно. А правильно, сатаны! Свои хаты защищать, а мировой капитал пускай значит должен революции. А они немцы, они перебьют вас. А ты что, смерти боишься? Смерти боишься? Командир, я боюсь, русская! Давай немцам боюсь! Я смерти боюсь! Пусть сейчас придет товарищ Ленин и скажет пусть, Ваня, твоя жизнь. Нужна революция. Я даже минуты не подумал. Скажу. На, ее, товарищ Ленин. Возьмите ее. Товарищи! А сейчас? Кому нужно сейчас, чтобы мы шли под немецкие пули? Немцам нужно. Ага, немцам. И больше никому. Так почему же ты, фельдшер, хочешь, чтобы мы зря под немецкими пулями? Почему? Я не хочу вашей смерти. Я хочу спасти жизнь товарища Чубенко. Только потому я так говорю. Нет. Не врешь. Матери моей клянусь. Детьми, которые народятся от меня... Жизнью своей кляну, что спасу товарища Чубенко. Пропустите! Кто такой? Откуда и зачем пришел? Прислан из подпольного комитета, товарищ Чубенко. Вася! Товарищ Чубенко! Лежите, лежите, лежите! Пришла гора мого Подпольный комитет прислал. Шахтеры. Близко, товарищ Щебенко, приказ есть. Оба отряда слить и будь по немцам. Принимай команду, Иван. И клади меня куда хочешь. Спаси! Ну, давайте, Прежде, чем выступать, нужно послать разведчика. Эх, жаль! Я не могу пойти. Есть там у меня верный человек, Оксана, невеста. Все в тот же сипа Яким! Ты пойдешь. Собирай. Да и что я такой? Ну, а кто ты такой? Я красный партизан. Партизан? Партизан. Господи вот партизану, Со двора отворотелку спели. Я за ней как за дитем ходила. Мало вам. У. Чего еще пришли? А вот причипилось. То ты мне лишь дура. Нет на свете таких партизан. Партизаны сами себя последнюю срочку скинут. случайно зашел. Мне нужно Оксану Журавленку бачить. Скажи, где ее хата? Здравствуйте, Иван. Я есть замок, Оксана. Оксана? Не чепляйся. Не твоя. Как тебе от Ивана половца пришел. Он у нас в отряде главный командир после Чубенко. Здорово! А я его родной брат, а Ну, Принимал он меня ласково. Угощал, гости всех себе звал. А что за народ такой? За да народ так себе. Ничего. Только будь то по сундукам шарит такой, кто в шапках гайдаматских ходит с кирицами. Шапки дело перелетное. У нас тоже в касках ходят. Нышь, сатана. Так вот, хлопцы, какое дело. Путь к шахтерам один. Через Каменный Брод. Калачами они нас там встретят? Спасибо. А нет, пробьемся. Так там же брат мой, товарищ Чебель. А ты уверен, что он тебе брат? Товарищ Чебель, это брось. Тихо. Да брось, говорю. За братишку головой ручаются. Ну? Смотри. Ни брата твоего, ни партизан не видно. с пулеметами выставь вперед. Да ты в своем уме, товарищ Чубен. Видишь, девчата идут. А впереди мой братишка Аверка с красным каменем. Выставь вперед, не помешает. Вот он, тихо. Ложитесь, ложитесь, товарищ Чубер.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 C'est vite, ça les mettez en Да, бы мне найти. Вася, как дела? Плохи дела! Нет, меня ускорошить! все равно не уйдешь. Тебе, Иван. Трудно, Оксана. Столько лет брата не видел. И даже... Возили, возили нюнцем рыбу, аж гульк полем людина бреде. И не то пьяна, не то людей страшится. Придевились мы, аж цаоверку, ну сиюсин. Мы его навоза, ай сюди. Мы его навоза, ай сюди. Бандиты на меня напали. еле отбился. Кушай, сынок. Своя. А давненько ты в море не бывал. И брат твой Иван жив и здоров. Жив и здоров. Кто с тобой? Так. В голове ты чего? Он весь народ против немцев хотел поднять. А оружие сколько у него спрятано. Только и ждем его приказа. Какого приказа? чтобы немцев и мог убить. А где оружие? <смех> Хорошо спрятано. Об этом знает только он, то Черное море. <смех> <смех> так про оружие знают только вы и Черное море. А, только я и Черное море. <смех> Мне надо. <свист> Дела, мама. Старых товарищей повидать надо. No. Oh. на Украине. Революция, факел которой зажгла Россия, и контрреволюция, идущая с Запада. Все честное и благородное, что есть в России, поддерживает нас в нашей борьбе. Ура, товарищи из Москвы! Ура! Вокруг нас объединились партизанские отряды, и силы эти будут непрерывно расти. Весь народ поднимается на освобождение Родины от интервентов. И вот в этот исторический момент партия дает нам ответственное задание. Ударить на город, взять его и отрезать немцам путь к отступлению. Мы находимся на левом берегу, город направо железнодорожный мост и разъезд. Надо захватить его. Я захожу. Нет, не ты. Командиру первого шахтерского полка, товарищу Сербову приказываю взять разъезд. Возьму, товарищ Чубенко. Чтобы ударить по городу с правого берега, нужно найти переправу. Я найду, брат. Мы Приднепровские в плавнях, как у себя дома. Хорошо. Командиру первого партизанского полка, товарищу Недоли, приказываю форсировать реку. Слушай, товарищ Чубенко. А я-то так, товарищ Чебенко. А тебе, Иван, особое задание. Есть. Нужно поднять рыбаков, вооружить спрятанным в гроте оружием и подняться с моря к городу по речке. Понял? Есть, товарищ Все. Командование общими силами принимаю на себя. Ваше здоровье! А, да, вы не знаете, где спрятаны вот эти... М, вот эти штучки, а? Ай-яй-яй! Плохой! Ваш дом плохой! Otschen, Dom von Nimitzki Haus. Blocholz. Unser Kaiser wurde ganz ein schönes Haus. Ja? Ey! Hast Ты прийди, сыночек. Оружие! Не знаю, сыночек. Бежите вам по хатам. Забейте вас теля долг, головка, сизла, ну и всех рыбаков. Поскорей! Скорей, мама! Ты смеялся, старик, здесь камень, скала? Это мы. Мы их давали. сказал, кто тут. А где же они? Скажу тебе, где оно. Турень. Эрштайн. Со мной разговор окончен. А вот сын мой, Иван, поговорит с вами. А теперь стреляй в меня. Калибров. Броневые части не могут своевременно выйти на позицию. Mm. Полковник Крённер убит. Как убит? Быть больше не было. Кем убит? Какая-то баба ударил его по голове толстой палкой, которая называется... оглобли. Оглоблий? Здоров, дорогой. Что ну? ж ты задумался? Стреляй, ваше благородие, немецкий хауль. Врешь, брат. Я вели на Украину защищаю. Шо ж ты у немца за пазухой спрятался? Ты кому служишь, крешник? Я ни на кого не продался. А? Не убивай, не убивай, родной брат. Помни отцовскую науку. Тому роду не будет переводу, в якому вкрати милую наш работящий то не всю роду путящий. Есть горя горевавшие со сознательностью пролетарской подкованные, а есть враги и агенты врагов. Агенты врагов. И вот видишь сам, Род распадается, а глаз стоит, и весь мир за нас, и Карл Маркс. А отца, вечная светлая Пантима, своими словами не оскверняй. Ты немцев привел к нему. Эх! Гад. Брат брата убил. Брат, мы не той, кто разом с земной за революцию пьется. А ворогу, и звеннику пулят. Товарищ Тюбенко, мир правила совершено в порядке. Все войска на правом берегу. Слезнодорожный разъезд взят, товарищ Тюбенко. Развернуть эскадроны к атаке на город. Товарищ Чубенко, с вами не хотят говорить немцы. Вас слушает Чубенко. Говорит генерал Эмельсдорф. А, здоровья, Булы, пан генералы. Как як все маете, как поживаете, как живете. Э? Предлагаю вам немедленно сдаться. Ваш положение безнадежно. Город вам даст отпор, а мы, перебравшись через рейку, зашмем вас в пески. При добровольной издач я гарантирую вам жизнь. А я вам, извиняйте, не гарантирую. А. Иван прибыл? На речке никого не видно, товарищ Иванко. Вот видишь, Иван-то твой. Телеграмму посад бы ему. Спешную. Нет, ты уж спешную готовь другую. Москва, Кремль товарищу Ленину. Задание партии выполнено. Город взят. Шабли довою! За нашу землю, товарищи! За нашу волю! За счастье наших детей! Ферей! с вами связался, господин генерал. Спасибо, господа. Нельзя допустить, чтобы они захватили город и искали оружие. Нужно... Полковник барон фон Фельд. Файор Понцов. Генерал Сербов. Донбасский кузнец. Полковник Етим Недоля. Приднепровский селенин. А меня вы хорошо знаете. Я вас слушаю. Во избежание нюшем окропролития немецкая командовая решила вступить с вами в переговоры. Я же Адмирал Иван Соловец! Военный моряк с 90 Больно. Ну что это с ними... Церемонию. Я там десант высадил, город кончаю, а я в ушел. Мои ребята по городу гуляют. Мы предлагаем вам прекратить военные действия, дать нам срок для эвакуации на живости и с города. И вам ровно столько, чтобы вы, не задерживаясь ни минуты, убирались отсюда. То есть... Генерал, проводите это Командир. Захватив город, и отрезали нам путь к отступлению. Пропустите нашу войск на родину. Не, не будем. Мы вас сюда не приглашали. Так зачем же мы вас будем пропускать? Я вас не понимаю, господин командир. Мы пришли сюда по приглашению украинского правительства. А мы вас будем бить вместе с правительством изменников и предателей, продавших вам Украину. Мы вас будем бить до тех пор, пока ни одного не останется на нашей земле. Мы вас будем бить до полного уничтожения. <музыка>